Всем здравствуйте. 30 марта. Выбрался я в лес, правда пешочком. Решил прогуляться. Вот первая встреча с животинкой. Не знаю, как будет меня на ветер слышно. Ветер боковой сильный дует, может быть на камеру шумно будет. Попробую сейчас, в общем, подойти поближе. Там в поле еще видел ходили, постараюсь пройти потихонечку, может быть увижу рогатого посмотреть на какой стадии развития рожки у них во вторник ехал с работы косуальт ушли 7 штук один рогатый был у него очень уже большие такие рога были так что вот так вот первые весенние косули открываем сезон и тут а я короче вот так вот, вот одетый в белом фоне вообще как пятно. В общем, взял себе камуфляж. Так вот. Есть рыжая борода. Так вот, хоп, нет рыжей бороды. Вот так вот сейчас и подкрадусь. Короче, зверь меня услышал. Хоп, вся спрятался. Акустика В общем, делает вид, что я ему стал неинтересен. Раз такой опять беспалево поднял голову. Сейчас два-три раза пережду, когда он так сделает. И буду менять позицию. Есть у них такая хитрость так делать. Это молодой. Была бы старая коза. Да, вот так вот пасется, пасется. Если один раз тебя заметила и потом очень резкими движениями пытается спалить. Сменил ли ты положение или нет. Летом, надеюсь, тоже засниму этот момент. Вот так вот. Ну что я говорил? Работает кустик. чтобы как можно предметов желательно каких-нибудь мелких там кусты молодняк скрывали но ну, на протяжении на этом расстоянии между мной и зверем было тогда даже в полный рост можно идти достаточно будет просто замереть если более открыто Я стою в полный рост На протяжении берез много Раза три уже на меня голову поднимало в мою сторону Но достаточно того, что просто стою неподвижно А если более открытым местом идти Тогда лучше уж практически сидя красть Чтобы не так выделяться Пробуем дальше. 80, наверное Одно время не буду тратить Пойду попробую Если сейчас это упишет, не напугает Тех, что на поле Попробую Расглядеть, что там За зверь ходит сторону повернула. Сейчас вчера я спрячусь и пойду дальше. В общем, подошел метров на 50 Ближе уже не подойти. Снег впереди. Уже не подпустит. и мясо кстати пишите в комментариях кто куда стреляет а так оказывается это там зверя то зверя то там оказывается вон оно что зря я не взял свою двустволку пытается вынюхать Дальше. что я вам скажу их оказалось там гораздо больше чем я ожидал Тут уже надо было бы не с двустволка идти в лесу еще снега много Вон в супогах. еще много я думал гораздо меньше в кустах еще больше сейчас я возьму веточку сосновую заварить ее с сахарным сиропом и подкормить пчел может быть еще выживут глухари глухаря признаки обитания Снова эти грызет Грызет, говорю, ест Есть тут и глухарь, значит Вот так вот тут В общем, побежало их там около 10 штук В итоге До самого ближайшего Метров 40, наверно было Вот так вот было бы их там меньше, один бы даже, можно было бы подойти, мне кажется еще ближе, но снег, он хрустит сильно, здорово, сильно прямо, но ничего, начало положено, зверь в лесах есть, перезимовал, понедельника или когда там со вторника апрель месяц начинается буду искать эти реинные такая если уже ребьевку не выпаду у нас одна лицензия всего и 12 заявок по моему или даже больше заявок подано там уж кому повезет то с видеокамерой поснимаю Да есть у меня вообще-то двуствольное ружье мое, с которым никто же не запрещает охотиться, правильно. Ну вот так вот, что еще будет интересное. Включусь. Ну, думаю сейчас вот еще до одного места дойду и в сторону дома буду выдвигаться. Там, если не знаю. Есть что поснимать, то поснимаю. Если нет. То всем до новых видео. Всем пока.